Друзья, вас, наверное, всех интересует вопрос, как набрать миллион просмотров на своем видеоролике и стать супер-мега-известным. вам маленькую тайну, да никак, друзья. Пока YouTube вас не заметит и не выбросит рекомендации, вы никак не наберете миллион просмотров. Даже, наверное, тысячу просмотров вы никак не наберете, пока вы не станете упорно снимать видеоролики. А желательно, друзья, интересные, чтобы чтоб их было интересно смотреть другим людям, вашим, скажем так, потенциальным будущим подписчикам. А вот эти вот все интернет-школы, интернет-гуру, которые обучают, как набрать миллион просмотров, миллион подписчиков, там за неделю стать супер-мега-известным, все это, друзья, полная лажа. Пока вы не начнете сами трудиться и чего-то делать, и стараемся, и тогда YouTube обязательно, друзья, обязательно вознаградит вас.